Всем большой привет, с вами Саша и сегодня я вам расскажу о моих заказах с сайта AliExpress. Я очень долгое время не заказывала на этом сайте, как-то, не знаю, игнорировала его, не понимала и вообще не осознавала, что это такое На самом деле, как оказалось, это подобие eBay, вот, только он полностью китайский, наверное, можно так сказать Хотя eBay тоже частично китайский ну, дело не в этом. Дело в том, что мне стало интересно, я туда зашла, посмотрела, рассмотрела. Если вы не знаете, в чем отличие AliExpress от eBay, ну, кроме того, что он более китайский, хотя на самом деле там есть продавцы с разных стран, это все-таки то, что вы подтверждаете получение заказа, и только после этого проплата идет продавцу». Такой вариант страховки, ну, хотя на самом деле у меня никогда не было э, на ebay тоже никаких проблем, мне просто возвращали деньги, если терялась посылка, один раз у меня такое было. Так что, в общем-то, ос особо разницы нету никакой, ну каждому легче на своем каком-то сайте заказывать, и я решила попробовать. Давайте перейдем к делу, и я расскажу, собственно, что же я такого заказала. Первое, о чем я расскажу, это об одежде. Я никогда не заказывала одежду на китайских сайтах, вообще в принципе, то есть Ромви это для меня было неинтересно, не увлекательно и вообще. Ну, захотелось мне в какой-то момент чего-то такого эдакого, недорогого и красивого. Учитывая вообще все мои проблемы с покупкой одежды и подбором ее, я заинтересовалась, что же можно найти на китайских сайтах. И что я там встретила, почти все продавцы продают одежду на маленьких. Китайцев. То есть на тех китайцев, которые еще меньше, чем обычные китайцы. <laughs> То есть все очень короткое, маленькое, размеры просто какие-то... Размеры просто как на куколок. И все это было очень грустно. Пока я не нашла продавцов, так называемые магазины, где можно купить одежду больших размеров. То, что там считается большими размерами, большими размерами в Европе не считается. Ну, короче говоря... Если интересно, я оставлю ссылки под видео на этих продавцов-магазины. Можете посмотреть. Блузки там хорошего качества, красивые, интересные. Давайте я вам покажу. Покажу вам первую блузку, которую я заказала. Вот так она выглядит. Блуза очень-очень красивая. Из какого материала она, я вам сказать не могу, подозреваю, что это полиэстер. Вообще-то я не фанат э, полиэстера, и я очень люблю натуральные ткани, но как-то я поняла, что вот эти блузки, которые мне нравятся, я такие покупала и в Германии в свое время, они просто из другого материала не бывают. И поскольку у меня особых проблем нету с подоотделением э, или еще такое что-то, то есть я могу спокойно в них ходить даже в жаркую погоду. Ну, они, конечно, парят, там, если вы совсем не по погоде оделись, но их нужно носить просто в свое время. А так мне всегда в них комфортно и хорошо. Покажу я, вам, э, покажу я вам блузки в таком режиме, потому что так мне их проще снимать и показывать. Может быть, обращать внимание на детали. Э, вот блузочка. Очень красивый принт. Э, действительно хорошо, интересно, оригинально, не жлобски. Все очень как-то так э, свежо, романтично. Э, спереди она, короче, двухслойная. Сначала идет просто белый слой. Так, а потом сверху э, вот этот вот красивый, то есть она непрозрачная. вот очень хорошо в этих блузках, что они состоят из нескольких слоев и они не будут прозрачными, и вы не будете себя чувствовать в них голой. Так, и задняя часть, которая гофрированная, я поверну, посмотрите, как она выглядит, вот там, кстати, спина более прозрачная получается. И рукавчики, рукавчики на каждой блузке немного мудреные, здесь тоже так они интересно присобраны, свисают. Такие они три четверти. Отличный вариант на весну, лето, осень. Очень симпатичные. Вот я повернула блузку спиной. Вверху она на вот такой маленькой пуговичке. Тут такая вставочка идет еще с принтом. И дальше отсюда она идет плюсированная, можно сказать, такими вот стучками. Достаточно она прозрачная. да, То есть, ну так она видна, и поэтому... Все-таки красивый бюстгальтер нужно одевать под низ. Но не обязательно одевать боди, потому что спереди оно будет все равно закрыто. Если сзади будет какая-то широкая, там, красивая лента, без излишеств, то э, должно выглядеть хорошо. Сзади она длиннее, очень красивая, нарядная, воздушная, ну, для феечек, в общем. Покажу вам две одинаковые блузки, только в разных цветах. Э, как же это получилось? Это маленькая часть про размеры и как их там выбрать. В принципе, там все таблицы указаны. Вы себя меряете и соотносите себя с соответствующими размерами. Я так и вымерила, и покупала все остальные блузки потом точно так же. Сначала я купила первую, которую я вам показала, а потом э, решила заказать синюю. Э, померив себя, я поняла, что в груди у меня там будет... макс, То есть там написано там написана цифра, и я максимально в нее влажу. И меня заинтересовал вопрос, если у меня грудь больше, ну, грубо говоря, э -э, влезу ли я в нее, будет ли мне в ней комфортно, не будет ли она меня сплющивать. Э -э, я, наивная душа, решила написать э -э, продавцу и задала ему конкретный вопрос о том, так-то и так-то, влезу ли я туда. На что он мне сказал, что я могу брать на размер меньше, чем я себе подобрала, и что мне будет абсолютно хорошо. Ну, в результате я ее, конечно же, померила, когда она мне пришла, и везде она мне была идеально подходила, кроме как груди. То есть, ну, эту штуку ты никуда не денешь, она есть. Блузка досталась моей маме, потому что моей маме она очень понравилась, она, в принципе, у меня ее зубами выдрала. Без горя я решила заказать себе вторую, абрикосового цвета. В результате, как мы подумали, на самом деле, наверное, по цветотипу и по цвету, вот как-то по цвет лица. Ей больше подходит синяя, а мне вот эта априкосовая, поэтому я не жалею. Я очень рада, что маме досталась обновка, и у меня появилась блузка, которая точно подходит моему типу внешности. Вот такая блузочка. Мне она очень нравится, она очень милая. Состоит из двух слоев. Один слой с вот этими вот сердечками прорезями. Очень мило, очень легко, очень красиво. Очень нежный этот воротничок. Он, на самом деле, тут ровненький. Это я немножко не могу повесить нормально. нету у меня специального для этого крючка. Изворачиваюсь на ходу. Вот. Очень милый такой школьный воротничок. Очень красивые рукава. Я не знаю, как получится их показать, но он один заходит на другой. Очень легкий, но все прикрыто, все красиво. И... Я в восторге. Покажу вам еще поближе синенькую. Она ровным счетом сделана точно так же. Ну, вот вот вы вот посмотрели ее поближе, рассмотрели. Могу еще сказать про глажку этих вещей. Они приходят к вам достаточно в помятом виде. Их можно постирать и погладить один раз. После этого, когда вы их стираете, они почти не мнутся. Если вы их сразу же вывесите на плечики, повесьте, сушиться на плечиках, они и высохнут ровненькими и красивенькими. И еще одна блузка вот такого цвета. И эту блузочку я вам ближе покажу. Она, я же говорил, немного проще, но э, все равно нарядная и все равно красивая. Вот ее я как раз еще не стирала и не гладила, поэтому она немного помятая. Но это все очень быстро решается. Вот хотела обратить здесь внимание на рукавчики. Вот здесь какие-то очень... Интересные рукава, они мне очень нравятся. Вот как-то совсем оригинально так выглядит. Здесь в чёрная вставочка. Вот, здесь как такой бантик. Здесь небольшие такие складочки прострочено. Ну, я очень довольна. И внизу эта блузка на резиночке. Вполне неплохо. Также я не удержалась и заказала на сайте юбку. И покажу вам в таком формате юбку. Ну, вот я сейчас смотрю, и ее зеленый цвет совершенно не отвечает действительности. То, что вы видите на камере, и то, как она выглядит в реальной жизни, это две большие разницы. Она намного ярче и более салатовая. Возможно, я попробую сфотографировать, может получится лучше. И, ну, в общем, вот так она выглядит. Качество у нее похуже, чем у блузок, я бы сказала некоторые шовчики здесь странно прошиты но это заметно лишь только опытному глазу а, так, здесь такая черная резинка на этой черной резинке она держится насколько я поняла, они там все one size одного размера и варьируется только длина то есть там L, XL, S и так далее это все зависит от длины и я должна была брать меньше но взяла больше и потом мне моя Подружка это все подшивала. Ну, она сказала, что тут есть свои огрехи, конечно, в пошиве этой юбки. Но, с другой стороны, можно согласиться с тем, что все равно юбка классная. Цвета там абсолютно есть разные, очень много разных, разных-разных выбор на любой вкус и цвет. Который тоже состоит из нескольких частей. Есть подъюбник и также сама юбочка. Обувь особо я не хотела там заказывать, но я обратила внимание на интересные тапочки для дома. Вот так выглядят эти тапочки. Вроде написано, что это нефрит-камень, ну даже если это не нефрит, а пластик, все равно тоже очень даже неплохо. Они деревянные, но подошва резиновая, поэтому вы стучать по паркету не будете. Вот. Ну, такое оно, такая типичная китайская расцветочка, странная немного, но я выбрала самую нейтральную, пыталась выбрать которая меньше всего бросается в глаза. Ну, такая она да, какая-то. Какая-то более симпатичная. вот. И эти тапочки должны благотворно действовать на точки на ваших стул. Уж не знаю, действуют ли они благотворно или нет, но могу вам сказать одно, это очень комфортно и неплохой такой массаж для ног. Также я заказала два чехла на телефон, куда же без этого. И один оказался не самым качественным. У него не самый лучший принт. Вроде так, может, и выглядит неплохо, но если присмотреться, такой эффект... Создаются открытки, знаете, которые нужно вот так, вот так вот делать, и оно должно как бы переливаться. Ну, на самом деле оно не переливается, просто какой-то не очень четкий пред. Хотя, в общем-то, можно носить, одевать, и, и все равно эти чехлы, они недолго служат. Как бы. В любом случае это интересно и симпатично. А второй чехол мне очень понравился. Вот так он выглядит, он очень красивый, есть с черной основой. Ну тут по бокам для черных телефонов, ну тут вот беленький, очень красиво, очень качественно нарисовано, ну просто прелестно. Я вот сама на него смотрю, смотрю, любуюсь. Да, он вроде как нарисован карандашами, но тут действительно очень качественно исполнено. Конечно же, я не могла не заказать себе э, украшения и обратила внимание на очень симпатичные сережки. Вот такие вот сережки. Они очень красивые, очень нежно смотрятся на ушки. Единственное, что они отличаются от того, какими были на фотографии в магазине, именно вот этим бантиком. Потому что тут он больше похож на какую-то косточку. Ну, бантик не самый красивый, который могу бы быть. На фотографии там были намного красивее. Вот. Но все равно он э, достаточно аккуратный. На ушки незаметно таких деталей. Они красиво выглядят, камушки очень красиво переливаются, ярких цветов, и хорошо держится Ну вот я вам рассказала о своих покупках сайта Алиэкспресс. Наконец-то до меня дошло, что это такое. Я пробовала очень довольна. И я очень надеюсь, что мое сегодняшнее видео будет для вас полезным. Может быть, я вам что-нибудь подсказала. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока!